Привет-привет! Сегодня у нас базовая тренировка ног и ягодиц, и тебе понадобится любое сопротивление. Это могут быть гантели, гиря, резинка или бутылки с водой. Вот такие пол бутылки с водой. Они весят по полкилограмма. В них можно насыпать песок, щебень, камни, монеты, что угодно, чтобы сделать их еще тяжелее. Так что никаких отмазок, и мы начинаем. Я надеюсь, ты уже размялась. Если нет, переходи по вот этой ссылке. Всегда начинай тренировки с разминки. А у нас приседания. Я буду показывать с гантелями и с резинкой, потому что я люблю тренироваться с резинкой. Это совсем другие ощущения, чем с весом. Плюс резинки всегда можно взять с собой. А еще это мой бренд, и я просто обязана их прорекламировать. Итак, первое упражнение у нас – регбийские приседания. Смотри внимательно. Гантели ты можешь держать вот здесь. Если у тебя гиря или одна гантеля, или большая бутыль с водой, ты вот так можешь держать ее перед собой. Если у тебя две, можешь держать вот так. Это даст дополнительную нагрузку на руки и плечи. Можешь держать вот так. Ноги чуть шире плеч, носки слегка развернуты в сторону. Это переносит больше нагрузки на ягодицы. Мы опускаемся максимально глубоко. Следи за тем, чтобы у тебя колени не заваливались вовнутрь. Отсюда. Мы поднимаемся до середины, снова приседаем и встаем. Это считается одно повторение. Мы таких будем делать 12. С резинкой то же самое. Мы наступаем на резинку, одеваем ее на плечи, приседаем глубоко, поднимаемся, садимся и встаем. Готово. Работаем. Следи за коленями. Они не должны заваливаться вовнутрь. Если ты не можешь их контролировать, садись не настолько глубоко. Три. И будешь увеличивать диапазон движения, когда мышцы окрепнут. Четыре. Пять. Шесть. Не перепрогибай поясницу. Семь. 8 выдох на усилие то есть на движение вверх 9 10 11 12 закончили я уже чувствую ноги следующее упражнение у нас приседание плее показываю с весом мы ставим ноги Шире плеч, носки развернуты в стороны где-то на 45 градусов. То есть сейчас у нас стойка шире, чем была до этого. Держим вес перед собой. И отсюда мы приседаем и слегка наклоняемся с ровной спиной. То есть получается вот такое движение. И возвращаемся обратно. Здесь очень важно не перепрогибать спину. То есть не надо делать вот так. Показываю сбоку. Сейчас я опускаюсь с ровной спиной. А сейчас, видите, я оттопырила попу, перепрыгнула поясницу и приседаю с перепрыгнутой поясницей. Это красиво, но это очень вредно для спины. У меня уже начало болеть сразу же. Поэтому бедра под ребрами, под плечом, и мы опускаемся с ровной спиной. Показываю с резинкой. Очень быстро говорю, сбивает дыхание. Я еще не научилась. Надо пойти на какие-то курсы орального искусства. Ой, блин, что-то как-то пошло звучит, да? Если для тебя резинка слишком длинная, ее можно обвернуть вокруг ноги, и она сразу же станет короче. Исходное положение то же самое. Ноги, носки развернуты в стороны. Мы держим резинку, опускаемся и поднимаемся наверх, тянем резинку вверх. 20 повторений. Готовы? Работаем. Выдох на усилие, то есть на движение вверх. Три. Четыре. Не запрокидывай голову. Пять. Шесть. От макушки до копчика прямая линия. Восемь. Не надо делать вот так. Девять. Десять. То есть на движение вниз у тебя взгляд уходит в пол. Двенадцать. Двенадцать. 13. Тебе не обязательно смотреть. 14. 15. На меня или в зеркало все время. 16. 17. 18. 19. 20. Закончили. И повторяем это все еще два раза. Отдыхаем, пьем воду. Пить во время тренировки можно и даже нужно. Отдышались, и мы продолжаем. Если тебе нужно больше отдыха, жми паузу, отдыхай не больше минуты и продолжай. Если тебе очень тяжело, в принципе, ты можешь делать это вообще без сопротивления, без веса. Это тоже будет довольно эффективно, если ты новичок. Итак, у нас регбейские приседания готовы, работаем. Глубоко встали до середины, сели, встали. Один. Два. Три. Следим за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Четыре. Не перепрогибаем спину. Пять. Ну и, естественно, не сутулимся. Шесть. Семь. Просто часто перепрогибают именно те, кто боится сутулиться. Восемь. Девять. Девять. 10. одиннадцать, 12. Закончили. И у нас плея. Кто работает с весом, я надеюсь, вы помните, как держать. Если у вас гиря, вы ее просто держите перед собой. Также можно использовать пятилитровую бутыль с водой. Она тяжелая, удобная. Готовы. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Здесь у тебя попа. Пять. И бедра должны уходить назад. Шесть. Семь. Если у тебя в этом упражнении болят колени. Восемь. Значит, ты сильно заваливаешься вперед. Девять. Десять. Смещай вес тела назад. Одиннадцать. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. Отдыхаем. И у нас еще один подход. восстанавливаем дыхание дышим глубоко вдыхаем носом выдыхаем ртом медленно чем медленнее ты дышишь тем быстрее восстановится дыхание даже если тебе хочется дышать вот так ты сознанием усилием воли дыши медленно и тогда дыхание восстановится намного быстрее а мы продолжаем напоминаю если нужно больше отдыха жми паузу 30 секунд у тебя есть А у нас рэгбийские приседания. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Не жалеем себя. Садимся максимально глубоко, насколько можем, без потери техники. Всем восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать закончили. И у нас плеешечка. Сейчас прибегут те, которые говорят. Нормальный тренер, не говорит плеешечка, надо правильно называть упражнение. Как будто бы от того, что я скажу присед плее, а не плеешечка, у меня попа лучше станет. Готовы? Работаем. Один. Хотя это не совсем присед. Два. Это такой полуприсед, полутяга. Три. Четыре. Но зато офигенный для попы. 5, 6, 7, 8, 9. Помним про поясницу, не перепрогибаем. 10, 12, 14, 15. 17, 18, 20, закончили, отдыхаем, пьем воду, второй блок упражнений, и у нас второй блок упражнений, мы будем выполнять тяги, я покажу с гантелями, но делать буду с резинкой. Первое упражнение у нас – тяга на одной ноге. Мы держим гантели по бокам. Если у вас одна большая гантель, вы держите ее вот так. Если у вас гиря, вы держите ее вот так. Если у вас две гантели, вы держите их вот так. Мы поднимаем одну ногу и наклоняемся максимально низко, насколько нам позволяет растяжка, и когда мы не падаем. То есть развитие стабилизации. То есть мы наклоняемся Колено слегка сгибается, мы не пытаемся это сделать на прямой ноге. Когда мы делаем это, это можно сделать на прямой ноге, если позволяет растяжка. Но когда мы это делаем на прямой ноге, у нас больше, большая часть нагрузки идет на бицепс бедра. Когда у нас сгибается колено, у нас большая часть нагрузки идет на ягодицу. Если тебе очень тяжело это делать, делай вообще без веса. То есть наклоны на одной ноге. Даже без веса довольно сложное упражнение, если ты новичок. Если ты можешь это делать с весом, ты делаешь это с весом. Я это буду делать с резинкой. Если у тебя есть маленькая резинка, ты можешь делать это с маленькой резинкой. То есть я наступаю на резинку, наклоняюсь и возвращаюсь обратно. Для меня резинка слишком длинная, поэтому я ее обворачиваю вокруг ноги, наклоняюсь. И возвращаясь обратно. Таких мы делаем по 15 повторений на каждую ногу. Готово? Погнали. Два. Стараемся не ставить заднюю ногу. Три. Ну, ту ногу, которая в воздухе 4. На пол вообще 5. Шесть. Но если тебе тяжело, 7. И ты падаешь. 8. Ты можешь ставить ее на пол 9. После каждого повторения 10, 11, 12, 13, 14, 15. Закончили, меняем ногу. Здесь тоже важно не перепрогибать поясницу, не запрокидывать голову от макушки до копчика. То есть наоборот, ну в общем не важно, прямая линия. Это очень крутое упражнение, потому что оно очень энергозатратное, очень много мышц работает на то, чтобы удержать тебя в ровном положении. Готово? Работаем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. Ты чувствуешь заднюю поверхность бедра? Я надеюсь, ты чувствуешь. И следующее упражнение у нас точно такая же тяга, только на двух ногах. Выберем вес вдоль бедер. Если у тебя одна гантеля, ты ее держишь вот так. Если две, ты держишь ее вдоль бедер. Ноги на ширине плеч. Носки смотрят четко вперед. Колени туда же. Ты опускаешься. Попа уходит назад. То есть движение наклон идет не за счет движения в пояснице а за счет движения в бедрах. Помните, как у Барби, у нее здесь были шарниры, и она двигалась вот так, с прямой спиной. Точно то же самое делаем мы. Наклоняемся колени, сгибаются насколько им нужно, мы опускаемся максимально низко и поднимаемся где-то вот до сюда. То есть мы не выпрямляемся полностью, мы остаемся вот в таком положении. И опускаемся снова. Здесь тот же самый важный момент. То есть многие боятся округлить поясницу вот так, Делают это упражнение вот так. Выглядит красиво, поясница нагружает очень сильно. Поэтому, опять же, поджали бедро. Вот, Оп, видите, я поджала попу, бедра под себя. Бедро, ребро, плечо, прямая линия. И точно так же я опускаюсь. Здесь у меня уже не хватает растяжки, у меня начинает здесь немножко круглиться спина. Но так как у меня линия от копчика, до макушки остается прямая, это не страшно. То есть вот так округление страшно, вот так не страшно, вот так снова страшно. Надеюсь, вам этот момент понятен, потому что это очень-очень важно. Если у вас после этого упражнения болит спина, вы делаете его неправильно, тренируйтесь. Вы можете не чувствовать сразу мышцы, вы можете не чувствовать тягу с резинкой, точно так же мы на нее наступаем. Опускаемся и поднимаемся обратно. Готовы? 20 повторений. Погнали. 4, 5, 6, 7, 8. Не переживай. 9, если ты не сразу чувствуешь. 10, механику этого упражнения. 11, 12, со временем оно придет, 13, 14, 15, ну и с резинкой легче, потому что резинку ты тянешь, 16, и ты сразу чувствуешь тягу, 18, ну и с гантелями ты поймешь, это 19, 20, закончили, отдыхаем, сейчас у нас был большой перерыв между упражнениями из-за того, что я показывала технику, Дальше мы будем делать практически без перерыва между упражнениями. Отдыхаем только между а, подходами. Итак, мы восстановили дыхание. Напоминаю, если нужно больше отдыха, жми паузу. Но это вроде не такое тяжелое упражнение, чтобы кто-то не успевал. Ну, всякий, конечно, уровень может быть. Но это легче, чем приседание, на мой взгляд. Итак, готово? Тяга на одной ноге. Работаем. Два. Тут мы не спешим. Три. Не пытайся делать быстрее, чем я. Четыре. Пять. Шесть. Концентрируйся на мышцах. Семь. Старайся прочувствовать конкретно, какие мышцы у тебя работают. Восемь. Девять. Десять. Чем быстрее ты делаешь, одиннадцать, тем больше ты используешь двенадцать. Тринадцать. Инерция 14, 15. Меняем ногу. А нам как раз-таки надо прочувствовать мышцы, а не использовать инерцию. Так что не спешим. И поменяли ногу, работаем. Один, два, три, четыре. Пять, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. И у нас тяга на двух ногах сразу же. Приготовились. Погнали. Два. Три. Движение только в бедре и в колене. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Работаем без пауз, как поршневой насос. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. 13, 14, 16, 17. Не забываем про поясницу. 18, 19, 20. Ты должна чувствовать поясницу, потому что она держит. Когда ты опускаешься, держишь вес, мышцы поясницы, мышцы пресса держат твой корпус, но она не должна у тебя болеть. Вот ты можешь даже чисто ради интереса попробовать вот так прогнуться и постоять. И ты сразу почувствуешь там дискомфорт. Я очень много об этом говорю, потому что это очень-очень важно. И я очень часто вижу эту ошибку. Даже я сама когда-то совершала эту ошибку, когда у меня еще не было образования. Я только начинала тренироваться. Я там потренировалась с тренером, потом я тренировалась сама. Я смотрела видосики на ютубе, на инстаграме. Я боялась круглить спину, и я вот делала вот так. И у меня постоянно болела спина, я не понимала, почему, ведь я же вроде ее не круглю. А на самом деле вот этот перепрогиб не есть хорошо, у нас последний подход. И у нас тяга готова, работаем. Два, три. 4 5 6 стараемся держать баланс 7 8 не переживай если у тебя не сразу это получается 10 баланс развивается точно так же как 11 и другие навыки сила скорость выносливость 13 14 15 закончили но развивать баланс очень-очень важно. Это укрепляет суставы, связки. Уберегает нас от травм. Поменяли ногу и продолжаем. Шесть. Семь. Восемь. Десять. Двенадцать. Пятнадцать. Закончили. И у нас тяга. Работаем. Приготовились. Погнали. Не запрокидываем голову. Пять. Полностью не выпрямляемся. Семь. Восемь. Девять. Десять. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. 19, 20. Закончили. И у нас третий блок. Спонсор боли в твоих ягодицах. Выпады. Покажу сначала с весом. Мы берем гантели, держим их вдоль корпуса. Если ты держишь одну гантелью или гирю, можешь держать ее вот так. Мы делаем выпад назад или вперед, неважно. И отсюда мы опускаемся вниз. Следи за тем, чтобы колено было четко над пяткой и не выдвигалось вперед. Четко над пяткой. Тогда э, нагрузка переходит на ягодицы. Когда ты смещаешься вперед, нагрузка переходит на квадрицепс. И из этого положения мы делаем пульсирующие выпады вверх-вниз в полном диапазоне движения. Без паузы вверху. То есть мы не делаем вот так. Мы опускаемся поднимаемся опускаемся поднимаемся как поршневой насос с резинкой точно так же надеваем резинку на плечи если для тебя резинка слишком длинная ты можешь намотать ее на ногу точно так же если у тебя ты дома тренируешься с резинкой тебе уже легко ты можешь ее намотать один раз два раза три раза и тогда увеличивается нагрузка за это люблю резинки что тут можно Диапазон нагрузки просто бесконечный. Можно повышать, повышать, повышать, но при этом не давая вертикальную нагрузку на позвоночник и на суставы. Итак, готовы? 15 повторений на каждую ногу. Точнее на одну ногу, потому что мы будем делать сначала суперсет на одну ногу, потом суперсет на другую ногу. Итак, выпад. Готово? Работаем. Два, три. 3. 4, 5, 6, полный диапазон движения, 7, опускаемся максимально низко, 8, 9, 10, следим за коленом, 11, 12, 13, 14, 15, и теперь из этой же позиции мы смещаем ногу назад и в сторону, показываю так, то есть если до этого мы стояли вот так, то теперь мы смещаемся максимально сюда. Носок смотрит вперед, мы не разворачиваем носок. И отсюда мы делаем, продолжаем делать пульсирующие приседания. Если ты держишь вес, ты держишь вес. Еще 15. Готово? Работаем. Два. Ты должна чувствовать вот здесь. Три. Малую ягодичную мышцу. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Десять. 11, 12, 13, 14, 15. Закончили. Не знаю, как у меня, у меня тут просто горит. Если тебе очень тяжело, делай вообще без веса, без утяжеления, без сопротивления, это тоже будет эффективно. А мы меняем ногу и повторяем. Готово. Работаем. Пять, семь, восемь, девять, десять, два, три, четыре, пять. Смещаем ногу назад и в сторону. И продолжаем. Пять, семь восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Фу, как оно горит. Фу, отдыхаем буквально пару секунд. Если тебе нужно больше отдыха, жми паузу. Так как мы работаем на ноги по очереди, мы можем делать вообще без отдыха. Так что. Не жалеем себя и работаем. Готово. Погнали. Четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Делаем за шаг и продолжаем. Четыре. Шесть. Не жалеем себя, дорабатываем. Восемь. Полный диапазон движения. Десять. Четырнадцать. Пятнадцать. Ой-ой-ой. Классно, да? Ненавижу выпады. Меняем ногу и работаем. Нужен отдых, жми паузу. 30 секунд. Я рекомендую не жалеть себя. Ты слышишь, как я дышу. Ты должна дышать где-то так же. Работаем. Пять. Восемь. Десять. Двенадцать. Пятнадцать. За шаг. И продолжаем. Ищи такую позицию, в которой тебе комфортно. Пять. Шесть. Восемь. Десять. Двенадцать. Пятнадцать. фу фу фу я надеюсь, у тебя попа горит так же, как у меня. Но зато классно. Я, например, только на выпадах могу почувствовать именно жжение в попе. Только на выпадах. Но не всегда жжение, то есть не всегда отсутствие жжения говорит о том, что ты делаешь неправильно. Просто на некоторых упражнениях Другие крупные мышцы берут на себя часть нагрузки И поэтому так не чувствуется У нас последний подход Что-то длинный отдых у нас получился Я заболталась Работаем Выпад Погнали Не жалеем себя, работаем в полном диапазоне Шесть Приседаем максимально низко Восемь Давай десять. Попа сама себя не накачает. Четырнадцать, пятнадцать. Зашагиваем и продолжаем. Пять. Восемь. Десять. Двенадцать пятнадцать меняем ногу фух работаем одиннадцать тринадцать Четырнадцать. Пятнадцать. Зашагиваем. И продолжаем. Два. Не жалеем себя. Дорабатываем. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Двенадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Фух. фу, Класс. Класс, класс, класс. Не забудь потянуться. На сегодня все. Пока, пока.